Да, дядя Леша мы приехали. Да. Тренируем. Андрюха, вот он сделал, а? Ну, я думаю, что тридцатку выезжал. Да какая там тридцатка? А? Ну, тридцать пять, ладно, 5, ладно. Пять метров, блядь. Тридцать пять. Есть пять или нет? Да? Ну, От земли до него тридцатка. Ну блин. да. <смех> Во-во-во-во, попёрся ли снова. Это Ах белый. Ты. Это белый, белый тоже Не красиво вышел разговор, нет, ладно. Вот братец как раз подошел, сокола пугает. Не, молодец, от души мне понравился. Да, очень, чуть-чуть Найская, да, с Сейчас другая покажет. Да, какой базар, верю, брат. красиво, Найская, тоже это нормально. Главное, что идет. Да, главное, что побежала по небу, как мы вот раньше, да, когда-то, 10 лет назад мечтали. Штук 10 таких оставить и хватит вот она да. соседка пошла. Советую, блядь, как она играть не хочет. Молодец. Ну домой сел. Эх, Молодец. как я не снял ее, да? Леха, блядь. Сейчас, сейчас еще будет. Сейчас будет еще. Какой чудесный момент был. Да. И я... О, о, о, пошла. Вот она, да? Нет, это светлый. Это светлый. Смотри, какая чудесна. Молодец. Бамбуки, садитесь. О, красная, смотри. Заиграла? Заиграла красная. Я думал, он только гребет. Молодец, молодец, Андрюха, от души. Вот, смотри, со стороны подошел. О, красавец, молодец, отлично. Палку, палку поставил, чтобы понесли. А этот ничего сиреневый? Ну сиреневый, как всегда, да? Это вообще цвет игры. Видишь, они отделяются, Красиво, молодец, рек тянет. Супер. Вот так вот. И вверху надо играть, и внизу. Ух, какая. Сделал это, да. молодец. Да, за раз за разом встаю, да, смотри. -ка.